самого начало нашей жизни, она находится в Твоих руках. Ты наш царь, распорядитель наших судеб. От начала. нас ничто не разлучит ты мой покров и крепкий щит я не просто плоть и со мной жизнь моя и воздух мой, чтобы не случилось, я живу. Тобой знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Чтобы не случилось, я живу, я живу. Живу на Бо и в пустыне, и во тьме радость я. Страшно, нефть ты, мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой, что не случилось, я живу там. Я живу тобой, ты мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой, чтобы не случилось, я живу. Живу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 я живу тобой Ты мой Бог, ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось, я живу тобой Субтитры сделал мне христос мой живет во мне христос мой от начала и Христос мой живет во мне, Христос мой. От начала и до ты достой славы, ты достой славы. И уже не я живу, и уже не я живу, живет. Мне Христос мой Живет во мне Христос мой От начала и в Ты достой славы, ты достой славы Ты мой Бог, ты все. Я живу тобой, знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Чтобы не случилось, я живу ты тобой. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Чтобы не случилось, я живу. Я живу, я живу